Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас видеть. Меня зовут Алина. И сегодня я захожу в игру и вижу обновление. Я ничего не стала смотреть, сразу пошла снимать. Поэтому мы сейчас это будем все смотреть вместе с вами. Но перед тем, как мы это начнем смотреть, ставь лайк, подпишись на канал, и мы начинаем. Так, во-первых, что поменялось? Вот вот эта вот фигня. Вот что нового тут у вас? в этой игре вашей. А -а -а. Вот это на этом я, кстати, была вроде как, да была фон у меня новый. Так, вот это что такое? Следую по тропинке саду, долину, Чист. ну цветов диких историй. ну, угу. короче, описание вдохновляющее так модные новинки давайте посмотрим модные новинки будем мы модные как я не знаю кто так что это такое Ой, нет лучше так так юбка какая-то стрёмная но сапоги не ничего такие так вот это что это называется просто намотать золотую верёвочку на себя. Так, это что? Ну, фигня какая-то. Вот, это норм. Нормально. Сумка. Тоже нормально. Штаны. О, штаны прикольные. Я их себе куплю скоро. Так, вот это что такое? Ну, это что-то фигня какая-то. прям это... Но это тоже ничего такого. Короче. Здесь половина вещей нормальной. Половина нет. Что я могу сказать. Идем на эту новую локацию. Где она тут? блин. Вот она. 28 дней. Сейчас мы посмотрим, что тут. Как тут. Вот это, кстати, обновили. Еще раз повторюсь. Выглядит прикольно. Но правда, почему-то... Ну не даже не могу сказать, здесь персонажей мало. Просто на той заставке прям на старый прям впритык все стояли. И персонажей вмещалось больше. А здесь что-то прямо стали место какого-то свободного. Ну не знаю. Нормально. <сосы> Какой бот красивый. Да пробужался до долину. Приди, найди меня где-нибудь здесь копошиться. <сосы> Ладно, найду. Ва... Вау, Это что такое? Магазин? Платье вато. Фу. Так, грибы какие-то, мухоморы. Да. Ну прикольно, чем могу сказать? Прикольно, прикольно сейчас я схитрю и сделаю вот так вот угу. я уже нашла ну прикольно прикольно ничего не могу сказать о привет я тебя не заметила м эм, я Нел. я при угу. местом пока бабушки нету Приглядываю за этим местом пока бабушки нет мне неловко спрашивает но ты можешь мне помочь здесь нужно многое сделать о, это Афина. Ее так назвали в честь греческой богини. Афина? А, все, я вспомнила. По истории изучали, да. Она уже слишком старая, чтобы летать, но все еще любит, когда ее фотографируют. У меня небольшие трудности. Бабушка Роза оставила мне свои записи. И в общем, их унесло. Можешь найти и собрать их. Их разбросала в этом районе. Не знаю, что делать. Нажми на символ. Чисти экрана. Короче, ну, прикольно. Надо собрать конвертики. Прекрасно, осталось всего два. Ага, а где я их найду? Типа, ну можешь какие-нибудь указатели, там, я не знаю, еще что-то. А то их, блин, не видно, а я потом тут ходи ищи что-то, да? прекрасно. А, -а вот оно. Вот оно. О, господи, что ты не идешь? Устала ходить, наверное. Сибиристые. У, -у, -у. У меня еще улагает все вообще. Он собирается вообще, ну сами видите как. Так, прекрасно осталось один. Где-то в этом районе, да? Ну, замечательно. Здесь нигде нету. Я не знаю, где этот. Бабушка Роза построила это место с нуля. Ее любимый уголок для утреннего чаепития. Очень информативно. А, а, это бабочка или это конверт? Да, это конверт. Собираем. А ты знала, что грибы более тесно связаны с людьми, чем с растениями? Звучит так дико. Хм, какие странные символы. Спасибо, что вернула их. Вот, возьми это. О, и еще кое-что. Еще кое-что. Если бы тебе предложили имбирный или ромашковый чай, какой бы был твой выбор? Ромашковый, конечно. Я не люблю имбирь. Просто спрашиваю для друга. Спасибо. На, возьми это. Спасибо за помощь сегодня. Увидимся завтра. Может быть. Что-то как-то странно. Вот это может быть. Рюкзак, рюкзак. Стикер. осенние лица. Ну, собственно, ч обновление? прикольно, ничего не могу сказать. В магазине давайте посмотрим, что есть. Я это 6 минут уже тут делаю. Так, чтобы было быстрее, как там сделаю вот так вот. Платьишки, платьишки какие-то. Это что такое? Ведро для сбора меда. Бренд я не буду читать, потому что я его не смогу прочитать. Так, что здесь еще есть? Анимация, но. Ну... Ух ты, прикольно. <с> <alleging> Почему-то все теперь анимации лежат на животе. Это что так модно сейчас? Ну, типа, прикольно. Кстати, мне кажется, уже от этого бренда вроде были какие-то анимации, не знаю. Что-то вроде встречалась. Красная лиса. Че он такая страшная? Чего у него глаза еще такие красные. Короче, понятно тут все а, с вами. Что здесь еще? Вот это что такое? Это коттедж, практическая. Часть семьи. Практически часть семьи. У меня с ним связано столько счастливых воспоминаний. Купание в озере, бесконечное летнее солнце. Это маленькая безопасная Гавань. Тайник вещей. А, надо выполнить задание, да? Гитара какая-то. Короче, я так понимаю, что такой же баг, как и с этим. С балом Мавакин высшего общества там просто надо тыкать, там собирать, и ты это все за день соберешь. я поняла. Ну это завтра уже. Так, да. я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.